Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Саша. Я уже рассказывал о магических модах, но вам настолько сильно понравилось, что я решил сделать третью часть про моды, которые добавят магию волшебство в Майнкрафте. Ну что, поехали? Пятое место. Крейс Magic Кендлесс. Мод добавляет в волшебные свечи, с помощью которых можно проводить некоторые ритуалы, трансмутировать материалы и получать различные магические предметы, посохи и оружие. Кстати, насчет посохов, у каждого из них разные функции. Например, одни пускают огненные шары, вторые бьют молниями, третьи вообще взрывают все на вашем пути. На данный момент мод добавляет в игру 12 волшебных свечей, 6 волшебных палочек, 5 магических ритуалов, магические руны. Мод относительно новый и скорее всего в будущем добавят больше ритуалов, больше магических предметов и возможностей Четвертое место там вы когда-нибудь хотели считать заклинания как настоящий волшебник майнкрафт теперь вы можете мод добавляет три волшебные книги которые можно зачаровать на столе зачарования и получить редкие интересные и уникальные заклинания которые работают пока вы держите книгу только чары 30 уровня помогут использовать активные заклинания поэтому вам нужно будет запастить большим количеством книжных полок чтобы получить их Третье место. Roots. Это магический мод, который позволяет вам взаимодействовать с окружающей вас флорой и фауной, тратя жизненную энергию на свои нужды. Мод добавляет крафт двух видов крутых доспехов с использованием элементов природы. Получение различных магических посохов на все случаи жизни. Крафт алтарей для совершения ритуалов, что очень похоже на еще один популярный мод Towncraft, о котором я уже рассказывал в своем прошлом видео про магические моды. Второе место. Astral Sorcery. Это отличный магический мод, связанный с астрономией и созвездиями. Модификация хорошо проработана, с ней вы можете изучать астрономию, находить созвездия, строить алтари и получать мощные инструменты и полезные свойства. Мод довольно большой и интересный. Вы будете делать большую часть изучения мода ночью. Используя алтарии и специальные ресурсы, вы сможете проводить целые обряды, которые будут давать вам разные эффекты. Мод обширный, у него есть своя книга, которая позволит шаг за шагом изучать мод. Ну и наконец-то первое место, Ботания. Мод добавляет в Майнкрафт новые цветы. Пфф, я не баба, чтобы скативать мод на цветы. Да? А если я скажу, что они волшебные? Ну ладно, давай, подавай. В общем, Ботания крупный магический мод на растительную и природную тематику. Имеет много интересных механик и готов увлечь интересным развитием. В игре есть гайд на русском языке. Список подошел к концу, а значит и мое видео. Пишите в комментариях, какой мод вам понравился больше, а какой нет. Не забывайте про лайки и подписку на мой канал. С вами был я, Саша Ари. Всем удачи и всем пока.